Мужики, привет, на связи Сергей, и в этом видео мы поговорим про страх знакомства. Почему именно ты не знакомишься со всеми девушками, которые тебе нравятся? Разберем последовательно все причины. Начнем с первой, это социальное давление, что окружающие видят, что ты знакомишься. Дело в том, что каждый из людей, находящихся в обществе, ощущается главным героем фильма, что камера направлена именно на него, что зрители смотрят, что же он сделает. И так ощущает себя каждый. Зачастую люди идут, думают, как они выглядят, на других не смотрят. Идут в своих мыслях, по своим делам, не обращая ни на кого внимания. Вспомни, как ты каждый день ходишь на работу и с работы. Вот. И к тому же еще залипают в телефонах своих. В общем-то, никому ты не нужен. Причем это проверено большим количеством тренингов, которые мы провели. Когда мы идем и смотрим, как ученик знакомится... А помимо того, что мы замечаем, что окружающим до этого нет дела, еще к тому же мы ничего не слышим. Чтобы услышать то, что он говорит девушке, нужно либо подойти впритык и вслушиваться, либо повесить на него специальную радиосистему и слушать через наушник. То есть никто еще и не слышит. Ситуация, когда реально кто-то слышит и видит это, когда девочка сидит на скамейке вместе с другими людьми или в вагоне метро на одной лавочке, и тогда соседние люди замечают, что вы подходите. А остальным же окружающим нет до этого дела, они думают, что либо вы пара, либо вы коллеги, либо вообще, то есть, кто угодно спросить что-то подошли, то есть, никто на это внимание не обращает. Но такой страх есть, конечно, при э, подходах он постепенно снижается. Переходим к следующему страху, это страху отказа, то есть, девушка скажет, нет, я не знакомлюсь, не приставайте ко мне, мужчина, это неприлично, да, и это тоже услышит окружающие, это повлияет на вашу самооценку. Скажу вам так, что я э, у нас на мастер-классах и к нам на обучение приходили люди, и которые проходили уже какие-то тренинги, и которые сами научились подходить, и они знают, что если правильно общаться с девушкой, то негатива не будет, что его практически, то есть, э, что если правильно общаться, то негатива практически не встречается. Тем не менее, страх у них остается, то есть, эта причина не основная. То же самое можно сказать о причине «не знаю, что сказать, с чего начать разговор». Вот. Это, конечно, помогает существенно сильнее, когда вы знаете, с чего начать разговор и о чем говорить с девушкой. Это снижает страх, но тоже его не убирает. На самом деле эти причины не основные. Основная причина – страх конкуренции. Она пришла к нам из прошлого, из наших инстинктов, из длинного пути истории развития человечества. Дело в том, что человечество, большая часть своей истории, просуществовало в каких-то древних первобытных племенах и общинах. Там был свой определенный уклад. Представим такую общину. То есть там есть альфа-самец, у которого много самок. Есть бета самцы войны, у которых по одной, по две самки. Соответственно, и молодые самцы, у которых самок пока нет. Они должны, соответственно, браться в сил, чтобы эту самку получить. Так вот, этот страх как раз защищал самца от прямого столкновения с другими самцами, от претензий на эту самку при том, что у него уже есть инстинкты и сексуальное желание к ней, но он еще не почувствовал достаточное количество силы. То есть, когда он попадет в различные ситуации, которые докажут ему, что он сильнее окружающих, когда он начнет на них доминировать, он будет претендовать на самку. Сейчас же этот инстинкт абсолютный рудимент. То есть, в развитых странах больше женщин, чем мужчин. Более того, мужчины с ними не знакомятся. И даже если вы сложится такая ситуация, что вы подойдете и познакомитесь с девушкой, у которых есть парень или муж, даже если этот муж подойдет в этот момент, в этом нет ничего страшного, мы многократно сталкивались и я, и мои ученики с этой ситуацией, когда ты подходишь к девушке, и подходит мужчина, что подходит мужчина сразу с немножко озадаченным видом, я вам дам сейчас выход из этой ситуации, чтобы вы эту ситуацию больше никогда не боялись. Вы спрашиваете у него, это твоя девушка? Он, к примеру, отвечает, это моя жена. Ты говоришь, она мне понравилась, хороший выбор. Тем самым давая позитивное подкрепление, что он хороший мужик, смог получить хорошую женщину. И все расходятся на позитиве. Реальных случаев какого-то жесткого конфликта или физического столкновения ни разу не было на моей практике. Собственно, такой инстинкт, который защищал наших предков испокон веков, так просто не убрать. Нужно отрабатывать определенные упражнения, которые снизят страх подхода. Либо страх подхода переходит в легкое волнение, либо он проходит вообще. Эти упражнения мы даем на наших бесплатных мастер-классах по соблазнению. Переходи в описание, там есть ссылка, записывайся. И там уже в зале мы отработаем конкретные техники, как убрать твой страх подхода, чтобы ты наконец-то подходил ко всем девушкам, которые тебе нравятся. Также на мастер-классах мы Конечно, даем механизм, как открывать любую девушку и о чем с ней говорить, чтобы ей было интересно. После мастер-класса ты сможешь заговорить абсолютно с любой девушкой и, и получишь адекватный ответ от нее. Собственно, на этом все. Надеюсь, это видео с психологическими особенностями страха подхода было тебе интересно, помогло тебе разобраться в твоем страхе подхода, если он у тебя есть. Собственно, на этом все. Записывайся на мастер-класс, ставь видео лайк, если оно понравилось и до новых встреч.